Привет, кулинары! Сегодня мы будем снимать настоящую игру в кальмары. Нет. Ух ты, елки-палки! Привет, кулинары! У нас сегодня будет настоящая игра в кальмары. Я бы сказал, кулинарная игра в кальмары, а не та, которую вы сейчас смотрите, а большинство из вас уже посмотрело. Кстати, я одну серию посмотрел. Меня хватило, я не выдержал смотреть дальше. Напишите в комментариях, кто из вас смотрел фильм «Игра в кальмара». В кальмара, правильно, я постоянно в кальмары говорю. Кто получил из участников деньги? Я так приблизительно по первой части запомнил некоторых. Вернемся к нашей кулинарной игре в кальмара. У меня сегодня будет полная импровизация. Все те рецепты, которые я буду готовить, я их буду готовить в первый раз, как, собственно, и многие из предыдущих. Мы будем их фаршировать, запекать на гриле и попробуем оформить шашлыки из кальмара. Напоминаю. Все готовлю первый раз, так что получится, как получится. Из продуктов я взял кальмары. Кальмары дома предварительно сваренные. Часть, водичку можно слить даже чуть-чуть. Также взял почищенные, не варенные, свежие кальмарчики. Возьмем соевый соус. Соус терияки, немножко апельсинов, чесночок и сливочный сыр. И я еще хочу протестить возможность приготовления данного рецепта в парковой зоне. Вот прямо в черте города, в центре, я бы сказал. Я взял специально форму из фольги, в нее я насыплю угли, разогреем их под палем. И на них будем жарить кальмары. Пока угли разгораются, займемся подготовкой кальмаров. Возьмем свежие кальмары. Замаринуем в соевом соусе. Хорошо маринуйте, ну в смысле, чтобы со всех сторон. Надо немножко даже вот, чтобы вовнутрь попало обязательно. Периодически можно помешивать. Отставляем. Я, кстати, камень положил специально, чтобы форму ветром не сдувало. Вот видите, что происходит, когда кальмар неправильно разморожен. Он у меня, вообще, подготовка к этому видео, это уже изначально была игра кальмара. Потому что мы сегодня с третьей попытки приехали делать съемку. В первый раз я забыл шпажки, что пришлось вернуться и снять мы не успели. Второй раз был очень сильный ветер, пришлось кальмары положить в морозилку. И вот они у меня сутки пролежали внизу в холодильнике, размораживались. Я их сегодня чистил они не до разморозились и вот в теплой воде, вот что происходит, он просто распадается. Морепродукты очень важно правильно размораживать. С морозилки достали, поставили в нижнюю камеру холодильника и медленно, сутки, мне, наверное, двое надо было, пусть стоит до полной разморозки, тогда не будет вот такого. Три штучки более-менее целых оставим все-таки на фарширование, а с остальных попробуем нарезать на шашлычок. Эти кальмары мы тоже замаринуем. Добавим еще сюда ножки. Щупальца, ёлы пал на шпажке будет красиво смотреться. Ну и тоже зальем соевым соусом. А теперь подготовим начинку для фарширования. У нас тут осталось чуть-чуть кальмаров. Сейчас их мелко порубим. Берем сливочный сыр. Сливочный сыр можно брать со вкусами. Я, например, взял со вкусом лосося. Мне показалось, будет прикольное сочетание с кальмаром. Может, этот лосось с этим кальмаром когда-то и пересекались. Вряд ли. Что я еще хочу сюда добавить? Я думаю, такой тоненький-тоненький привкус чесночка будет не лишним. Ну и я еще решил добавить немного базилика. Несколько листиков, еще столько же. можно перемешивать вот эта вот смесь такая вкусная получилась я бы даже не фаршировал бы так бы съел вот тут салат готовый теперь шашлычки те которые большими кусками порезанными к ним я хочу добавить апельсин У меня есть идея порезать его на кубики, берем шпажки и одеваем. Также, чтобы красиво было, например, так. Потом апельсин вообще идеально. Апельсин хвостик, апельсин хвостик. Но это очень много кальмаров надо. Надо учесть размер нашей жаровни и оформить. Закончить уже форму шампура вот таким образом. Вот это у меня фантазия. Я подъедаю потихоньку начинку для фарширования. Очень вкусная. Сейчас приготовим второй вариант шашлыка. Нарезаем кольца кальмаров, снова берем шпажки и уже плотным кольцом, как говорится нашпиговываем. И теперь давайте начинать. Фаршировать кальмары нашей начинкой, пока я ее не съел, попробую вот в эту дырочку напихать. Короче, здесь уже начинается 18+, плюс, поэтому пока можете переключить. Вы знаете, по-моему, даже будет прикольнее, если они все будут вместе со щупальцами. Потому что щупальцами можно зафиксировать их, начинку внутри. Прикольно получается, я сам не ожидал. У меня тут еще осталось немножко начинки. Если на черный хлебушек. Да, под холоденькую. Закуска. Бомба. Решетку поставили. Углея. Обратили внимание, много кинул. Это вообще ничего страшного. Чем больше, тем лучше. Потому что кальмары будут готовиться ну, буквально по минуте максимум с каждой стороны. Очень быстро. Так, с чего начнем? Давайте шашлычков вот с таких. Шкварчит. сразу пошел аромат запекшегося поджаренного апельсина, по-моему, у нас получается. Дим, если были шпажки э, металлические, вот спицы надо брать, наверное, спицы на спицы и прям в огонь. Вообще было бы круть. Ну, минут, наверное, секунд за 40 можно было классно сделать вот если бы на сковородке то за счет соприкосновения с горячей поверхностью он бы все-таки жарился мне бы вот хотелось достичь эффекта именно чтобы вот поджаренный был ну что-то как-то он конечно готов но мне хотелось зарумянить а если я тут буду румянить то Могу переготовить его. Будет жесткий. А мне не хочется. Вот этот вариант монтажа шашлыка надо готовить прямо вот на огне, чтобы быстро. Клац, клац, клац. Быстро э, лим, э, апельсин запечатался, сразу корочка какой-то взялся. Все. А вот этот вариант... Вот этот. Можно готовить вот на такой конструкции, которую мы сообразили. Не, ну, в принципе, в принципе, готово. По щупальцам видно, они такие, не, ну, блин, у меня аж пальцы заворачиваются, жарко очень. Все, отставляем. Подать будет прикольно с соусом терияки. Они готовы. Сейчас кусочек попробую с вашего позволения. Дим, на попробуй. Вот. А ну-ка. Слушай, да, даже не резина выше, главное. Можно, хорошо, да? Да. можно. Да, да, вообще не жвачка, хороший хочется. Парки под пиво, да. под кальянчик, да, то? Да. С весны можно начинать. Давайте теперь пожарим целые, не фаршированные, замаринованные в соусе, хотел сказать, терияки, в соевом. Вот здесь у меня идея в том, чтобы на этом кальмаре остался рисунок от решетки, такой чуть-чуть подгоревший, будет прикольно. Ну, должно так получиться, температура позволяет. Вы, если захотите повторить что-то из этого но вот именно на такой же конструкции в парке то э, на траву лучше не ставить потому что трава выгорит внизу температура очень хорошая возьмите не поленитесь кусочек фольги подстелить а сверху можно поставить хотя может даже и фольги будет мало несколько веточек отломайте деревянных палочек и на них можно поставить и будет прикольно а вот это то, что я жарю целиком их, это в принципе то же самое, что и на шпажках, только на шпажках он порезанный. Но, но, вот этот кальмар можно, это я сейчас фантазирую, можно вот так поджарить, потом мелко порубить, взять сливочный сыр, очень прикольно получилось с лососем, добавить туда. Порезанный кальмар, чесночок, как я делал, базилик, и у вас классная закуска получится. Я эти кальмары пробовать не буду, они по вкусу такие же, как и на шпашках. но я их заберу домой, дома порежу, перемешаю со сливочным сыром, ну, в общем, как я рассказывал, и будет очень вкусно. Теперь пожарим фаршированное. Я переживал, что сыр будет как-то, не знаю, вытекать что ли. Но нет, все держится на месте. Даже чуть-чуть удалось сделать рисунок на кальмаре. Наконец-то! Давайте попробуем разрезать. Вот этот, который без щупальцев. Я даже попробую. Этот цветочек. А, пахнет. Ну, поехали. Я угадал с начинкой. Тоненько, чесночок. Кстати, соль вообще, я нигде соль не использовал. Сама начинка подсоленная, ну, сыр сливочный. Там соус сырияки, там соевый соус. В общем, соль не нужна. Не забывайте подписываться на канал. Димчик, мы в этот раз угощать в городе никого не будем. В прошлый раз, кстати, ребята так мне не написали комментарий, как им рулька понравилась или нет.